Всем привет! Меня зовут Александр, я представитель компании Финанс Сервис. Мы занимаемся не только покупкой авто из США, а также сопровождением клиента на всех этапах доставки, растаможки. У нас также присутствует услуга трейдинг И еще есть услуга кредитования, о чем мы расскажем далее в выпуске. Начнем же с последнего. Как же все-таки происходит покупка авто из США? Для примера рассмотрим автомобиль BMW X5 2014 года с 3 литровым объемом двигателя. Как видно на картинке, на аукционе этот автомобиль доступен по цене половиной тысяч долларов. Этот автомобиль имеет некоторые повреждения, устранение которых обойдется в Украине примерно в 2000 долларов. Отталкиваясь от стоимости в 12,5 тысяч и учитывая все расходы на транспортировку, растаможку, сертификацию, брокерские услуги, постановку на учет и услуги компаний, автомобиль обойдется покупателю примерно 26-27 тысяч долларов. На украинском рынке самый доступный аналог, который продается от владельца, оценивается в 37 тысяч долларов. Как видно, экономия составляет примерно 10 тысяч долларов. Это эквивалент на цене добротного седана C-класса на нашем рынке. И таких примеров на аукционе можно найти множество. Стоит отметить, что в зависимости от сегмента и в некоторых случаях от производителя экономия может достигать 40%. Процедура покупки авто также крайне проста. Вы приходите к нам в офис, выбираете необходимый автомобиль. Если нужно, автомобиль могут подобрать наши специалисты согласно вашему бюджету. Дальше мы покупаем автомобиль, выиграем его на аукционе. Выиграв автомобиль, вы оплачиваете инвойс. Нам денег в руки вы никаких не даете. Вы оплачиваете инвойс самостоятельно через любой банк Украины. Следующая процедура – мы ждем автомобиль. Как правило, доставка морем составляет 1,5-2 месяца. После того, как автомобиль приехал в Украину, дальше идет растоможка, сертификация, и вот вы счастливый обладатель нового автомобиля из США. В чем же все-таки заключаются преимущества нашей компании? Первое, и самое основное, это то, что клиент никогда не почувствует себя одиноким. Он будет сопровождаться нашими сотрудниками на протяжении всей, всей доставки автомобиля. Второе, у нас есть услуга трейдина, то, что клиент может спокойно свою машину, не продавая, ждать новую автомобиль из США, пока его машинка будет ехать, он будет кататься на своем авто. Третье. Кредитование. Эта услуга у нас очень хорошо развита, об этом вы узнаете далее в ролике. И касательно последней условия, мы занимаемся также и страхованием груза. Вы не будете переживать за то, что ваша машина утонет, сгорит или с ней что-либо случится, и она сюда не приедет. Ваши деньги будут всегда защищены. Добрый день. Хотелось бы выделить основные преимущества при покупке автомобиля в кредит через компанию «Финанс-Сервис». К ним относится отсутствие первоначального взноса за машину. То есть банк готов предоставить кредит вплоть до 100% от стоимости авто. Машина не является залогом по кредиту. Что это значит? Это значит, что нет расходов на нотариальное оформление. Машина оформлена на вас, вы можете в любое время ее продать. Не надо просить у банка разрешения на переоборудование, установку газа, на выезд за границу и тому подобное. Отсутствие обязательного страхования КАСКО. То есть КАСКО вы страхуете на свое усмотрение и нет аккредитованных компаний любой компании, которая вам нравится. Ну и можно еще сказать о том, что машина может быть любого возраста. Нет ограничения на дату погашения кредита. Машина должна быть какого-то определенного возраста. Преимуществом можно отнести также удобство подачи документов. Это не обязательно присутствовать клиенту при первоначальном подаче документов. Можно документы подать по электронной почте, либо в Вайбере, например.